So, um, Привет! You know... Знаете, когда мы каемся в своих грехах и просим Мессию Ишуа простить нас, происходит нечто удивительное. Он на самом деле прощает нас. Когда мы начинаем верить, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых, когда мы приходим к Нему и говорим, «Прости нас за то, что Я заставил тебя пройти агонию, заплатить за мои грехи», когда мы просим Его простить нас, Он прощает нас. И Он дает нам дар. Он восстанавливает наши отношения с нашим Богом, Богом Авраама и Сана. Иакова. Это дар. Его нельзя купить. Его нельзя заслужить. Это бесплатный дар. Отношения с Богом, которые начинаются с момента нашего покаяния и которые длятся всю вечность. Какой подарок? Ну, хотя да и подарок, за него нужно немного заплатить. Как заплатить? Ну, как евреи, мы платим цену общественного отвержения которое мы вынуждены принять, когда принимаем очень непопулярное решение и совершаем абсолютно еврейский поступок, веруем в Иисуса, еврейского Мессию. Иногда эту цену заплатить очень тяжело. Помню, много-много лет назад, когда я был молодым, я разговаривал с молодым раввином примерно моего возраста. И он дал мне массу богословских причин, по которым Иисус никак не может быть Мессией для нас, евреев. И когда он закончил перечисление всех этих богословских причин, я ему сказал, «Раби, знаете, вам не обязательно любить меня, но не считайте меня дураком. Оба знаем, что это не настоящие причины, по которым евреи не верят в Ишуа». Он сказал, «Конечно, настоящие». Я ответил, «Конечно, нет». Мы с вами одного возраста, мы выросли в одной культуре. Я знаю истинные причины, по которым вы не хотите рассмотреть этот вопрос с открытым сердцем». Он спросил, «Какие?» Я сказал, «Давайте я задам вам вопрос. Можете даже не отвечать». Он сказал, «Окей, задавай». «Раби, если бы вы сами исследовали этот вопрос и сами пришли бы к выводу, что Иешуа, Иисус, и есть...» Тот самый Мессия, о Котором говорили Моисей и пророки. И если бы вы открыто уверовали в Него и последовали за Ним, что бы вы потеряли? Вы абсолютно точно потеряли бы жену, вы абсолютно точно потеряли бы детей, вы абсолютно точно потеряли бы работу. Вы потеряли бы уважение своих друзей, как евреев, так и неевреев. Вы просто не можете себе позволить подойти к этому вопросу с открытым сердцем. И это будет стоить вам слишком дорого. Это слишком опасно для вас. И знаете, что ответил мне тот Равин? Он ничего не сказал. Почему? Потому что он был честный человек. Он не хотел лгать и говорить нет, это не настоящие причины. Но истину принять он не был готов. Он не был готов признать, что боится платить такую цену. Иисус сказал нам подсчитать, что нам будет стоить прийти к Нему. Ишу еще, еще сказал, что желающий стать Его учеником должен подсчитать эту цену. Он должен отречься от себя, взять свой крест и последовать за Ним. Давайте зададим себе трудный вопрос. Если Ишуа и есть обещанный Мессия, готовы ли мы уверовать в Него и последовать за Ним, несмотря на последствия? Надеюсь, все мы сможем ответить «да».